Как управлять светодиодной лентой со смартфона? Приветствую всех! Этот ролик – подготовка к проекту, в котором мы покажем стол с эффектом бесконечной глубины. В столе будет применен набор программ для управления адресной светодиодной лентой WLED и LEDFX. Разберемся, что это за программы, как их установить и как ими пользоваться. Если вы задаетесь вопросом, нужно ли уметь программировать, чтобы настроить все это, отвечаю – программировать не обязательно, но навыки программирования могут дать дополнительные возможности. WLED имеет десятки настраиваемых режимов, цветовых схем и несчетное количество их вариаций. Настраивается интенсивность эффекта, скорость его изменения и яркость ленты. Можно привязать настройки к времени суток и дню недели, поделить ленту на сегменты и управлять каждым сегментом в отдельности. В конце концов, можно связать все это с умным дому. В общем, штука мощная. Очень рекомендую к использованию. Вторая программа LEDFX ставится поверх велет. Нужна для превращения ленты из световой в светомузыкальную. Она, на мой взгляд, работает плохо, но ее тоже протестируем. Как я уже сказал, основная моя цель – сборка светодиодного стола. Задача этого туториала – помочь новичкам установить программу и прошить контроллер. Светодиодная лента потребуется именно адресная. Особенность ее в том, что каждому светодиоду в такой ленте можно задать свой цвет и яркость независимо от других. обычные ленте такое не под силу. Управлять лентой будет микроконтроллер. Я использую модуль ESP-01, программатор и светодиодную ленту WS2812B. Полный список поддерживаемых контроллеров и лент смотрите на сайте. Переходим к делу. Сначала скачиваем все, что нам понадобится. По первой ссылке скачиваем драйвер для программатора. Программатор выполняет роль посредника между компьютером и контроллером. Есть платы со встроенным программатором на борту, например, NodeMCU. Она подключается к компьютеру через микро-USB разъем. Использовать ее проще, но мне важна компактность, поэтому я использую ESP01. Если ваш программатор на чипе CH340 куплен в Китае, то почти наверняка он не будет работать на драйверах с официального сайта. Тогда качайте драйвера с нашего сайта. По следующей ссылке программа для записи бинарного файла в контроллер. Третья ссылка сам бинарник. Здесь нужно выбрать ваш контроллер, у меня ESP01. И последнее, что скачиваем – LED FX. Если прошивка кажется вам слишком сложной, не бойтесь, просто следуйте инструкции шаг за шагом. К своему программатору я подпаял перемычку. Переставляю ее, я перевожу плату между режимом прошивки и режимом работы, сейчас нужен режим прошивки. Не хотите паять – купите плату с уже припаянным переключателем. Вонзаю программатор в USB-порт компьютера и устанавливаю кучу всего, что накачали. Начнем с драйвера-программатора. Мой драйвер чипа CH340 имеет версию 3.3 2011 года, это важно. Драйвер инсталируется за несколько секунд. Теперь запускаем ESP Flasher, жмем Browse и выбираем BIN-файл. Если программатор подключен, в выпадающем окне появится com Выбираете его и жмете Flash ESP. На этом прошивка завершена, но предполагаю, что у многих пользователей не появляется com в выпадающем списке. Вероятно, в таком случае ваш программатор дешевая китайская подделка. К счастью, решается это переустановкой драйвера. На нашем сайте есть статья, посвященная этой проблеме. Расскажу, что нужно сделать. Открываете мой компьютер, затем его свойства. Отсюда запускаем диспетчер устройств и в разделе «Компорты» находим CH340 программатор. Вызываем контекстное меню, жмем обновить драйвер. Найти драйвера на этом устройстве выбрать из списка. Здесь выбираем версию CH340 2011 года. Напоминаю, что эта версия драйвера есть на нашем сайте. После всех этих манипуляций компорт должен появиться. В последнюю очередь ставим led LEDFX. В процессе установки антивирус выдаст предупреждение. Скрещиваем пальцы и жмем запустить программу без ограничений. Теперь переключаем адаптер в режим работы. Сейчас я буду подключать контроллер к своей домашней Wi-Fi сети. Для этого сначала смартфоном еще новую Wi-Fi сеть с именем VLET и подключаюсь к ней. Автоматически открывается приветственное окно. Я буду делать все с телефона, но вы можете то же самое делать с компьютера. Находим в настройках Wi-Fi и вводим имя и пароль своей сети. Внимание, в дальнейшем для управления лентой нужно, чтобы смартфон и контроллер были подключены к одной сети. Ниже вводим свободный IP-адрес, у меня это 111. Если вы не очень понимаете, что здесь написано, просто повторите мои настройки, за исключением последней галочки Wi-Fi Sleep, ее уберите. Сохраняем результат, и на этом основные настройки закончены. Теперь качаем программу Villet на смартфон, либо открывайте браузер и подключайтесь к устройству по IP-адресу, который мы только что назначили нашему устройству. 192 192.168.0.111 Убедитесь, что ваш браузер обновлялся хотя бы пару лет назад. Со старыми версиями браузера могут быть проблемы. Разработчики рекомендуют использовать Chrome или Edge браузер. Интерфейс управления рассмотрим позже, а пока заходим в конфиг. Это шестеренка в верхнем углу. LED preferences. Здесь задаем число светодиодов. У меня их 108. Выбираем тип светодиодной ленты и номер порта на плате ESP01, которому подключена лента. На моих двух модулях ESP01 разная распиновка. Где-то этот вывод соответствует GPU 1 а где-то GPU 2 Пробуйте. Еще одна фишка в LED. Программа подсчитывает ток, потребляемый светодиодами. Если блок питания слаб, ток можно ограничить программа. Наконец, смотрим результат. На вкладке Colors представлены цветовые схемы. Сейчас установлена моя любимая, магента. При переключении цвет сменяется плавно. Посмотрите, как происходит переход на сине-зеленую схему. Теперь я переключаюсь на вкладку эффекты и покажу как задаются эффекты. Сверху есть три ползунка. Сначала я изменяю интенсивность эффекта, это изменит пропорции цветов. Следующий ползунок задает скорость, я предпочитаю плавное ненавязчивое движение. И самый верхний ползунок задает яркость свечения. Оставлю его на середине и продемонстрирую как работают эффекты. Теперь включу мерцание. Давайте сместим ползунок скорости на середину. Вот еще один интересный режим под названием «Фейерверк». Теперь я просто попереключаю различные эффекты. Если я сейчас выключу стол из сети и снова включу его, то стол будет светиться оранжевым цветом. Мне же хочется сохранить несколько понравившихся режимов и загружать один из них при включении. Сейчас я покажу как это сделать, а во второй части ролика расскажу как заставить стол светиться под музыку. Если вы хотите собрать такой же стол, заходите на наш основной канал. Мы сняли подробнейшую инструкцию по сборке стола с чертежами и схемой. После того, как вы прошьёте контроллер, нужно будет подключить к нему светодиодную ленту. Вот схема, по которой мы собирали стол. На входе имеем 5-вольтовый блок питания. Дальше стоят конденсаторы для фильтрации помех и понижающий преобразователь напряжения для микроконтроллера ESP-01. Между контроллером и светодиодной лентой необходим конвертер логических уровней. Возвращаемся к настройкам режимов. Переходим на вкладку «Presets», жмем «Create Preset» и придумываем ему имя. У меня сохранено уже два пресета под номерами 1 и 2. Теперь идем в настройки «LED Preferences» и находим строку Apply Preset». Здесь цифра 1 означает номер пресета, загружаемого по умолчанию. Сохраняю настройку и переходим к следующей программе Fix. Сейчас покажу, как заставить стол реагировать на окружающие звуки. Из меню «Пуск» запускаем программу Fix. При первом запуске идет проверка обновлений, и всплывает еще одно предупреждение антивируса. Затыкаем его на свой страх и риск, после чего в браузере откроется интерфейс программы. На вкладке управления девайсом жмем Add Device тип е 131 имя любое. IP-адрес тот, который мы указывали ранее, и количество светодиодов 108. Submit. На этом подключение завершено. Устройство появилось в списке, выбираем его, задаем любой эффект и жмем Set Effect. На графике сверху по горизонтальной оси отражены все 108 светодиодов. Над номером светодиода колеблющиеся волны синего, красного и зеленого цвета показывают то, какой цвет сейчас применен к каждому из светодиодов. Благодаря смешиванию этих основных цветов мы получаем 16 миллионов оттенков. Микрофон, с которого слушается звук, выбирается в настройках программы. В самом контроллере ESP-01 микрофона нет, поэтому светомузыка будет работать только в связке с компьютером, на котором установлена Windows. Наконец, слушаем результат. Приходите на наш основной канал, там будет еще много других интересных проектов.